Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Так. Надеюсь, что вы меня видите и слышите. Ну вот, сегодня у нас очередной эфир, и в этом эфире мы с вами разберем очень интересную и полезную тему. Сегодня мы с вами поговорим о том, как деструктивные сущности отбирают ваши деньги. Ну и ваши, и наши в том числе. И мы с вами сегодня разберем следующие вопросы. Мы поговорим о том, откуда берутся деструктивные сущности, что это такое, как они устроены, каким образом они там взаимодействуют между собой. Также я вам расскажу про эгрегоры, про маятники. Расскажу вам про то, какой вред и какую пользу приносят деструктивные сущности. Однако есть и такое. И как связаны деструктивные сущности с денежными страхами. Ну, опять-таки, все это все в нашем мире взаимосвязано, дорогие друзья. Поэтому сегодня вы, пожалуйста, оставайтесь в эфире. Также мы с вами э, сделаем э, специальную практику, которая называется «Корона силы». Вот, это «Корона силы». На наша «Корона» «Сила есть», «Корона нет». Нет, «Корона здесь. Вот. И я вас просил приготовить две монетки желтого цвета. Для практики нам подойдет. Вот у меня тут 50 копеек, 50 и 10 копеек. Две монетки желтого цвета. Если вы живете, например, в Европе, у вас там нет или сложно найти чисто желтых или чисто белых, вот, ну, тогда берите комбинированный, где желтый металл в серединке и по краям белый металл. Ну и в других странах разберетесь. Вот, собственно, все, дорогие друзья, что вам нужно для того, чтобы начать наше занятие. Еще я просил приготовить свечу белого цвета, если есть. Если нет, можно а, любого другого цвета. Нам сегодня для практики понадобится только пламя. Свеча у меня есть, но у меня тут стоит настроена. Вот. И тогда, пожалуй, что, дорогие друзья, мы с вами стартуем. Итак. Итак, первое, первое, о чем бы я хотел вам рассказать, это о том, откуда же берутся деструктивные сущности. Ну, тут как в том, в том фильме про ДМБ, помните? Ты суслика видишь? Нет. А он на самом деле есть. Я уже много раз на своих занятиях рассказывал, ну, для тех, кто впервые меня видит и впервые меня смотрит, привет, спасибо за сердечки, друзья, я вижу, что меня смотрят. У меня тут сегодня пять камер. Вообще, капец. Вот. На своих занятиях я рассказывал про эти самые деструктивные сущности. Ну, напомню чисто так коротко, что есть некий, как вот, знаете, есть микромир, если мы посмотрим микроскоп на капельку воды, то мы там увидим множество всяких существ, они живут своей жизнь и так далее. То же самое происходит в нашем пространстве есть то, что мы не видим, но на самом деле оно есть. Оно присутствует, оно, это, это там сообщество, оно живет и процветает. Но это немножко на другом уровне. Если мы смотрим вооруженным глазом на каплю воды, например, то мы понимаем, что там есть некая живность, да, то есть какие-то живые существа, то... То, о чем мы говорим про э, всякие сущности, то они как бы не живые, то есть у них нет там, разума, у них нет таких там физических каких-то частей, это полностью энергоинформационные сущности, то есть некое скопление энергоинформационное. то есть энерго, то есть как, как сгусток энергии, информационное это то, что происходит как бы внутри, как бы те программы, которые внутри у них работают, это, это как бы то, чем они э, живут, что называется, э, каким образом они взаимодействуют и так далее. Мы этого не видим. И для того, чтобы понять э, еще э, лучше и глубже про то, что я рассказываю, необходимо про сущности понятно, что есть некие штуковины, которые вокруг нас есть, и мы их не видим. Но мы можем видеть, точнее, да, и видеть можем, и ощущать на себе их действия. Ну, например, если болит голова, то что? То есть некое проявление какой-то силы. Это не обязательно, что это внутри. Возможно, очень часто так бывает. Многие боли очень, там, головная боль или еще раз что-то заболело. Непонятно почему, непонятно откуда это взялось, как то, скорее всего, это воздействие одной из сущностей вот таких. Я уже не говорю о том, что эти сущности э, действуют э, таким образом, что меняют не просто э, наши на какие-то ощущения в физическом теле, но и меняют вокруг нас события. Я про события тоже, у нас будет прямой эфир, буду про событийные любви рассказывать. Вот, меняют события, а, также влияют на деньги, на денежные потоки также влияют там на здоровье, на наши отношения, то есть на многие, на многие вещи. Но для того, чтобы понять, как эти непонятные сгустки энергии влияют, я вам расскажу чуть больше о том, что такое сначала эгрегоры и маятники для того, чтобы понятно. То есть в сущности это как бы оконечная часть, какая-то там вот, где-то вот как щупальцы, но есть же сама смена который управляет этим семьёй. И вот таких осьминогов в нашем мире очень много в энергоинформационных полях. Их достаточное количество. Кто-то их называет ангелами, демонами, там по-разному. Но я вам расскажу, что ангел от демона ничем не отличается, собственно. Сегодня расскажу. Еще, дорогие друзья, хочу сказать, что Скоро у нас в НЭСА Академии будет э, марафон, марафон «Три ступени к деньгам». Под, если вы смотрите в э, записи это э, мое выступление, то можете пройти в Инстаграме, вы можете пройти профиль, там есть ссылочка. Если вы будете смотреть на Ютубе, то под этим видео есть тоже ссылочка в социальных сетях. Сейчас идет еще трансляция на, на YouTube, идет трансляция на Facebook идет трансляция во ВКонтакте. вообще везде пять камер. меня. Понимаете, вы ссылочку эту увидите на наш марафон, который называется «Три ступени вина». Очень полезный марафон. Записывайтесь заранее и будете в курсе. Если вы ссылку не найдете, тогда вы обязательно найдете в Несса Академии, в том числе, найдете ссылочку на телеграм-канал, куда записывайтесь. и там вся информация будет предоставлена, вы узнаете, когда это будет, как можно участвовать, кто там участвует, какая программа, все это вы увидите. Нормально. С этим решили. Рекламный блок, рекламный блок закончен. Итак. Я вам обещал рассказать про эгрегоры, что с этим связано, откуда они берутся, куда они деваются. Вот. И первое, что хочу сказать, что эгрегоры – это в переводе с греческого языка. Там есть масса разных вариантов, но один из переводов – это бодрствующий. А что значит бодрствующий? Как понять, что такое эгрегор? Ну, конечно, лучше всего понять это на живом примере. Ну, например... Вот есть студенты да? есть студенты если вы учились там в москве либо вы учились во владивостоке либо вы учились в нью-йорке учились в лондоне или в лондоне или лондоне как правильно вот. либо вы учились где-то в африке то все равно студенты когда скажешь там слово колоквиум или лаба все друг друга поймут понимаете, да, если вы учились. То есть это есть некая общность энергетическая. И вот эти эгрегоры, они как бы бодрствуют, они бодрствуют, когда есть некий момент единения. Эгрегоры могут как расцветать, так и угасать энергетически. Ну, ну например, вот эгрегор студентов, постоянно студенты новые, новые. Старые никуда не деваются, кто-то умирает, да, кто там прожил свою жизнь, но все равно был студентом во французской стороне на другой планете. Понимаете, как в этой песенке? Предстоит учиться мне в университете. Так вот, вот эти вот общности и есть как бы эгрегоры. То есть мы как бы связаны с теми людьми, которых никогда не видели, которых не знаем и знать не узнаем никогда. Но мы понимаем, что они подобны нам. Также пропускали занятия, также там там лабы списывали, ну и прочее, понимаете. То же самое, например, если взять эгрегор, там, человека, который воевал там, в горячих точках, любой поймет. Да, если кто-то воевал, то понимает, как надо заряжать магазины, сколько надо патронов брать, да, как надо откатываться, то есть все эти Навыки, они уже на уровне, куда надо что прятать, как вести себя, когда тебя допрашивают, ну и так далее. То есть все эти вещи, кто, кто воевал, имеет право у тех аренщиков отдохнуть, говорится. Ну, друзья, то есть получается тоже такая общность. Если я встретил солдата-профессионала, например, из армии другого, другого государства, который вообще не знал, вот, то мы с ним найдем все равно общий язык, да? Мы, мы там умеем владеть оружием, умеем там, знаем, что такое рукопашный бой, там все дела. Понимаете, да? То есть вот это вот, про эгрегоры мы сейчас говорим, не про рукопашный бой. То есть вот это нечто, что объединяет людей по какому-то или по нескольким признакам. И вот эти эгрегоры, они, они как бы не просто это какое-то там непонятно что. Это энергоинформационная сущность. Тоже большая, которая связана с определенными связями энергетическими, такими канальчиками, вот с этими сущностями, о которых я говорил. То есть это как бы такой большой осьминог, и у него щупальцы, это, это как бы такие энергетические каналы, и на конце каждого щупальца там есть присосочка, да? Ну, представим себе. И вот эта присосочка есть сущность некая. Они бывают как полезные, как деструктивные, как разные, позитивные, негативные. Я про это расскажу чуть позже, понимаете? То есть все это происходит в нашей жизни. Но кроме того, кроме всего этого, есть еще такое понятие, которое тоже, тоже, работает, тоже работает с нами и взаимодействует. Это вещь, которая называется маятники. Маятники, понимаете, да? Вот. А что такое маятники? Ну, если вы возьмете обычный какой-нибудь маятник, вот я вам принес так, для примера, вот, например, маятник, такой вот отвес, что вы, да, видите, он такой красивый. Сейчас я ко всем камерам поднесу. То есть вот... У меня много всяких маятников, металлических, да, маятник, маятник. Вот есть деревянный специально тоже для определенных практик, есть деревянный маятник. Вот. Но это не те маятники, о которых мы говорим. Это маятник, который тоже сыграет свою роль. Но а, маятник на самом деле, а, маятник это нечто, что у нас внутри нас, в нашей голове, как бы ну, один из видов. Я понимаю, что есть там разные внешние маятники. Я сейчас расскажу о том, что происходит внутри. Как проще всего понять, что такое маятник. Ну, наверняка у вас было в жизни какое-нибудь событие, когда вы о чем-то думали. Думали, и это называется, накручивали себя. То есть на ровном месте накручивали, накручивали, и уже до, до, до состояния доходили злость или такой ярость, аж вот ни с чего. Почему так происходило? Потому что вот эти колебания энергоинформационные, они внутри нас происходят. И если мы будем говорить про энергоинформационные поля, про, про разные тоннели событий, про событийные ряды, то мы как бы, знаете, как вот в этих спортивных состязаниях, когда там качаются всякие штуки, мешки, шарики, и надо пробежать по, по узкой такой доске, и чтобы эти, эти вот мешки и шарики тебя не сбили. Да? Вот раз, кого-то сбили уже с грязной водой. Так вот, друзья, вот эти маятники, они, как правило, внутри нас. Внутри нас, и они. Чем больше они раскачиваются, то есть можно как бы этот майк настроить, ну вот человек думает, вот, все там очень плохо, а вдруг я заболею, начинает себе накручивать, накручивать, накручивать, и все, уже, уже потом голова раскалывается, там э, выбор остается, веревка, веревка или пистолет, вот. то, то есть э, вот, вот даже до такого доходит. Но на самом деле есть эти маятники, которые в нашей жизни помогают. Например, маятник, который раскачивается, когда я, говорю, я все могу, у меня получится, я самый крутой мужчина, я смогу, я вот это сделаю, я вот это, вот это, вот так, вот так. У меня получается, уже все там смотрят на меня, берут с меня пример, я заработал. То есть, вот когда вы накручиваете вот этот маятник, он вас продвигает понимаете, да, но если э, накручивается другой какой-то маятник, негативный, то он, чем больше колебания, понимаете, да, потом идет в разнос и так далее. Вот эти маятники, они тоже связаны с эгрегорами, потому что, дорогие друзья, э, мы говорили с вами про, про различные э, деструктивные сущности, вот, э, я вам рассказываю, откуда они берутся, так вот, э, когда эгрегор с этими сущностями на энергетических связях находится в пространстве, он, знаете, как... Ну, это можно сравнить с тем, что, к примеру, вы, вы видели, что если где-нибудь в темноте зажечь лампочку или зажечь фонарик на улице, особенно если вы вот где-то в лесу и где-то весной, то слетаются там всякие мотыльки, комры, то есть все слетаются на свет. Все слетаются на свет. Как у Жванецкого, помните, в Сочи по ночам на свет слетались мужики. Один-два крупных и три-четыре мелких. Так и здесь. Они как бы чувствуют, где есть выход энергии. И вот, дорогие друзья, мы доходим уже до того момента, что у нас-то тема, нас тема про деньги, у нас, в общем-то, тема про то, как деструктивные сущности отбирают ваши деньги. Но они на самом деле не деньги отбирают, а отбирают некую энергию, которая могла бы преобразоваться в деньги. Понимаете, в чем дело? Вот. Если мы, к примеру, к примеру, так, чтобы понятно было, к примеру, возьмем, вот что такое вообще денежная энергия. Ну, энергия, она... Везде у нас присутствует. В принципе, все, что мы видим, все, что мы чувствуем, все, что мы не видим и не чувствуем, состоит из неких форм энергии, которая является неким проявлением физического, либо не, не проявляется физически. Ну, например, мы как бы не можем видеть радиоволны, но можем слушать приемник. То есть есть некое устройство, когда мы принимаем эти ради радиоволны и понимаем, что что-то такое есть или... Или, например, Wi-Fi. Что это такое? Его ж не видно, откуда оно берется, как оно там проходит. видишь воздух, все прозрачно. Вот примерно так же происходит с этими различными сущностями. Так вот, друзья, когда мы с вами живем в нашей обычной жизни, происходит множество событий, которых мы не видим. Но видим только лишь их последствия. И вот, я уже говорил, что разные сущности, они как бы срабатывают на энергии. Но они бывают разные. Ну, например, если это эгрегор денег, и вы к нему подключены, то есть эгрегор это, я вам уже сегодня рассказывал, это некая энергетическая сущность, вот, у которой есть разные связи, разная мощность там, и так далее. Если вы связаны, например, с эгрегором денег, то вы можете обмениваться этой энергией. То есть он вам может что-то давать, вы можете давать ему. И, вот. и а, для того, чтобы понять, что такое денежная энергия, я вам приведу простой пример. Вот, например, что у нас есть. Ну, вот маятник я держал металлический. Вот а, вернемся в шестой класс, да, или в пятом классе. Как было. А вот есть некая, а, некий, некий предмет, который поднят над землей. Он обладает потенциальной энергии. Вот. Если мы этот предмет отпустим, он начнет падать. Понимаете? То есть он начнет падать, все быстрее и быстрее, и вот эта потенциальная энергия, она начинает преобразовываться в кинетическую. Кинетическую – это синема, движение, то есть в энергию движения. То есть он начинает ускоряться, он начинает вниз падать. И... Чем дольше он летит, тем больше там скорость у него 9,8 мм на килограмм. Скорость, точнее, это сила притяжения Земли. Понимаете? То есть он все быстрее летит, пока не уравновесится с сопротивлением воздуха. Ведь скорость постоянная, не может ускоряться воздух. Так вот, когда этот маятник или этот предмет начинает приземляться, то есть он быстро летит, долетел до поверхности Земли, что происходит? он начинает эту поверхность как бы искоривлять, то есть начинает взаимодействовать, то есть вдавливаться туда. И получается, что кинетическая энергия преобразовалась в энергию деформации поверхности и самого предмета, и в энергию тепла, потому что выделяется тепло. Вот то же самое происходит и с денежной энергией. Она никуда не девается, никуда, ниоткуда не появляется. Она трансформируется из одного вида в другой. Ну, если грубо так, в шутливой форме рассказать, то, например, взяли лопату, выкопали яму, за нее заплатили, за то, что выкопали, кто-то заплатил деньгами, да, потому что вы произвели работу, вы потели, вам придется стирать там футболку, да, там, мыть лопату, купаться, то есть вы затратили некую работу, то есть нечто, затратили некую энергию. И этот эквивалент этой энергии вам выдали деньгами. Другими словами, э, до достали э, из достали широких штанин значит, пачку денег и выдали вам э, это деньгами. Есть у меня какие-то деньги? деньги немного. В основном карты да? такие. Вот. И выдали это деньгами. То есть деньги есть тоже некий эквивалент энергии. Это понятно. Это всем понятно. Вот. Идем дальше. А, тут понятно. Я вам рассказал, откуда берутся деньги, что такое маятник, маятники, что такое Грегор. И все это рассказал. Еще, дорогие друзья, про деньги, про энергию, про денежные потоки и так далее. У нас будет трехдневный марафон, в котором мы разберем. Там Марафон называется «Три ступени к деньгам». Пожалуйста, друзья, если вы смотрите это в прямом эфире, можете в Инстаграме зайти в шапку профиля и там, и там, например, есть кнопочка, можете записаться на этот трехдневный марафон. Вот. А также вы можете записаться. У меня будет скоро тоже вебинар, как раз посвященный всем этим вещам, о которых я говорил, про страхи, про про эгрегоры, про сущности, то есть более углубленный будет вебинар, где мы разберем еще более глубоко эти темы. Тоже есть в шапке профиля, вы можете зайти и записаться. Либо, если вы смотрите все на видео, то можете под этим видео взять эти ссылочки, они тоже там есть, договорились, да? Вот, и мы с вами продвигаемся дальше. Очень важный момент, который сигнализирует нам о том, что есть некие конструктивные либо деструктивные изменения, это наши страхи. Наши страхи. Страхи, дорогие друзья, есть у всех. Просто некоторые стараются их не замечать, некоторые говорят, да я ничего не боюсь, но на самом деле страхи никуда не делись. Страхи, они присутствуют везде. И они внутри нас, они у нас в сознании, в подсознании, они вокруг нас, они в виде разных сущностей, они в виде разных внутренних маятников. Да, когда человек а вдруг придет на да, кто-то боится предпринимателей и начинает раскачивать маятник. Сейчас приду, закрою, как я буду платить аренду помещения или пандемия, понимаете, да? То есть вот этот маятник внутренний раскачивается. Там все, аа, вдруг, аа, все, все, капец. А, ну, на самом деле, это я утрирую, конечно, я понимаю, что процесс не настолько запущен, я надеюсь, что у вас тоже все настроено, все работает, вот, но а, другими словами, деструктивные сущности, они, а, их можно назвать таким неким энергоинформационным состоянием страха, вот. Мы можем пугаться, например, от внешних воздействий, можем пугаться от внутренних каких-то наших переживаний или от внутренних даже мыслей, подумать о том, ну, например, там, страх бедности. Причем, дорогие друзья, страх бедности – это не просто такое выражение, а страх бедности, он есть у практически у всех людей. Только у некоторых он проявляется не очень, а у некоторых сильно проявляется. Причем это не обязательно должны быть люди бедные, нищие. У богатых, у миллионеров, миллиардеров тоже есть страх бедности. А вдруг, да, вдруг там деньги исчезнут, да, или что-то произойдет. Помните, как вопрос армянского радио, армянскому радио, может ли женщина сделать мужчину миллиар, миллионером? миллионером? Вот, армянское радио подумало и говорит, да, если он до этого был миллиардером. Вот, то есть, понимаете да то есть вот процессы какие-то все равно это страх какой-то что может человек ну кто-то привык зарабатывать там, 10 тысяч долларов или там 30 тысяч долларов или 100 тысяч долларов в месяц а вдруг там в пять раз уменьшится это у всех есть Вот практически если вы сейчас подумаете что вдруг ваши доходы уменьшится в 10 раз это совсем по барабану, что ли? Ну, не совсем, но все равно как-то какой-то вот ёкнет. Где-то внутри ёкнет. Это и есть проявление одного из страхов. И что это такое? Мы, дорогие друзья, вот эти сущности не только снаружи откуда-то принимаем, откуда-то мы получаем, но также эти сущности мы генерим сами. Когда мы Думаем, когда мы раскачиваем маятник, помните, я вам сегодня про маятник рассказывал внутри себя, накручиваем, мы плодим эти сущности, и эти сущности, они уже начинают жить как бы своей собственной жизнью и начинают забирать нашу энергию. Понимаете, о чем я? То есть они начинают сосать нашу энергию. То есть человек сам себя значит накрутил. Сам размерничался, и что в результате получается? В результате получается расстройство здоровья, там, депрессия там, или наоборот какие-то. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть происходит некий процесс, который не дает, не дает нормально нам жить. Нормально нам жить. И очень многие страхи связаны со страхом денег, связаны с деньгами. На моем открытом вебинаре, который скоро будет, смотрите за рекламой, я как раз подробно расскажу про страх бедности, который преследует везде. Там, Если вы пройдете по ссылочке, вы посмотрите, там есть полное описание. Сейчас я его не буду рассказывать. Может, в конце скажу пару слов. Вот. Там мы с вами подробно разберем все эти вещи и не только эти, про многие-многие аспекты. Но сейчас мы вернемся... Вернемся на то, что я вам уже говорил. Сейчас мы разбираем тему, как связано с деструктивной сущности, с денежными страхами. Так вот, дорогие друзья, когда человек боится, по-любому это идет отдача в пространство энергии. И вот на эту отдачу в пространство энергии притягиваются разные сущности. Знаете, это как вот сыпанули... Там, пшеницу в воду, и сразу так рыбок не видно, а так они сразу начнут летешить и начнут хватать эти вот э, эти зерна пшеницы, да, к примеру. И в других местах тоже мы не видим, что происходит, но стоит нам там оставить зимой кусочек сала где-нибудь на веточке, и через 5 минут синички налетят и будут это сало клевать. Откуда они взялись, как они... Вот то же самое... Получается, с деструктивными сущностями, когда они как бы чуют, что человек некую энергию выбрасывает. А человек, как правило, энергию выбрасывают э, в двух случаях. Когда, например, э, громкая радость да, и тихая грусть. То есть получается, что энергию отдает, когда радуются вот, вот на это. Э, часто бывает, ну у вас наверняка тоже такое было. Конечно, мы сейчас не на вебинаре. Да, вот тут ссылочки есть в Инстаграме. Вот Про а, открытый вебинар есть. Пожалуйста, можете зайти. Там зарегистрироваться. Так вот, дорогие друзья. Когда вы находитесь в радости, часто перестаете замечать опасные вещи, которые вокруг происходят. Даже в фильмах часто показывают. Человек радуется, радуется радостом. Бабах! Все сломалось и стало очень плохо. Поэтому... А вот, нужно обязательно следить за тем, что происходит в радости. То же самое в печали. Когда человек в печали, когда у него негативное, негативное какие-то состояния, то в это время происходит очень сложный, очень неприятный процесс, который как бы притупляет нашу бдительность, будет бдителем притупляет как бы нашу деятельность, и мы перестаем замечать какие-то вещи, которые для нас опасны. И лишь находясь в состоянии уравновешенности, мы можем адекватно оценивать разные вещи. Ну, например, когда человек радуется, ему кажется, что «А, все, все просто, никаких опасностей нет, все, он сейчас перепрыгнет эту пропасть, все, я там такой сильный, я такой быстрый». И наоборот, когда человек подходит и говорит, «Да, перепрыгнем, и на самолете не перелететь эту пропасть». Понимаете, то есть две крайности я вам показал. И вот в это время что происходит? Есть эгрегоры, есть у них определенные энергетические связи и есть определенные сущности, которые связаны с этими эгрегорами. И в момент, когда у человека вот этот всплеск позитивной энергии либо негативной, то есть человек, когда боится, Почему сковываются? Не потому, что он экономит энергию, а потому, что энергия уходит быстро. Страх забирает энергию. Есть даже один из законов денег, что в страхе денежный поток закрывается. Когда человек боится, в страхе живет, то, скорее всего, денежный поток закрывается. Ну, есть, конечно, исключения, когда там эти страхи, они такие маленькие, вот, Но ну, в принципе, когда чем больше человек боится, потому что вот эти деструктивные сущности, страхи в виде деструктивных сущностей, они забирают эту энергию. Они забирают уверенность, они забирают силу, они забирают нашу бдительность, они забирают э, наш, нашу мудрость. Ну то есть все забирают, все, что только можно. Вот, если человек постоянно находится в этом состоянии. То есть человек даже может заболеть и умереть от страха. Не обязательно его там пугают, там, там ствол кнопку представили Нет, даже, даже страх, он сам себе накрутил. Помните, я сегодня рассказывал про маятники, что даже если человек сам себе накрутил что-то внутри себя, то это работает и срабатывает в минус, очень сильный минус. Вот. Нормально? Вот. Также я еще хотел сказать, что страхи, они забирают и силу, и мотивацию. И мотивацию и даже забирают разум некоторых. Ну, то есть человек от страха может сойти с ума. Да? А, говорят, еще есть такая присказка, что страшнее смерти может быть только страх смерти. Понятно, да? Вот. Отлично. Опа. Нормально. Понятно, дорогие друзья, да? Вот. Хорошо. Так, что-то у меня звук не записывается. Да, нормально. Так, ладно, тогда одну камеру выключим. Ага. Вот. Хорошо, дорогие друзья. Понятно. То есть с этим мы с вами э, как-то разобрались. Разобрались мы с этим. Вот. И мы постепенно... Передвигаемся дальше. Сейчас я еще крышечку закрою, чтобы... Вот, передвигаемся дальше. Вот, значит, а, а, теперь еще мы разберем вопрос о том, а, вред или польза от деструктивных сущностей. Вот есть и вред, есть и польза. Один из законов Вселенной, он гласит следующее, что мы не можем знать, что такое добро, а что такое зло. Я в этом случае всегда привожу, привожу такую притчу, что ли, про коня и мальчика. Маленький мальчик нашел значит, коня в лесу, ходил где-то он, ходил по лесу, нашел маленького же ребенка. И когда он его привел домой, все соседи говорили, вот как повезло вам, вы нашли же ребенка, ни с того ни с сего. Отец этого сына говорит, говорит я не знаю, повезло, хорошо это или нет, я не знаю. Прошло какое-то время, значит, этот маленький мальчик катался на этом же ребенке подросшем, упал и сломал ноги. Все говорят, о, как вам не повезло. А отец ребенка говорит: я не знаю, повезло или нет. И тут вдруг война, да, и всех забрали на войну, а этого мальчика, который вырос уже там до возраста, не забрали на войну, потому что у него была сломана нога. Вот. Понимаете, да? То есть здесь вот такие моменты, когда мы начинаем это, в общем-то, разбирать по косточкам, что называется, то очень сложно бывает. Сразу выяснить, что это хорошо это или плохо это. Другими словами, есть некий вред, а есть некая польза. И мы решаем, что нам вредно, что нам полезно. И вот то же самое про деструктивные сущности. Когда эти сущности на нас воздействуют, то мы не можем сразу понять, добро это или зло. Мы можем только как-то оценить по результатам. Если что-то происходит, то, чего мы не хотим, то это означает, что это, в данный момент эта сущность на нас воздействует деструктивно. Либо, когда происходит то, что мы хотим, ну, понимаете, да? То есть, если мы подсоединились к эгрегору бедности, то что? То, скорее всего, мы не хотим с ним взаимодействовать. Но если мы присоединились к эгрегору богатства, то, скорее всего, мы хотели бы взаимодействовать. То есть... Мы все равно сами решаем. Вот. И э, я вам сегодня расскажу про эгрегоры, про маятники. И э, хочу еще сказать следующее, что вот, э, влияние этих самых сущностей, оно познается в результатах, которые у вас получаются после того, как вы взаимодействуете с этими сущностями. Но самое важное, что вы можете сделать, это начать эти сущности замечать, То есть вы начнете их замечать, и тогда увидите, что в вашей жизни происходят события, и начнете видеть, где там страх, где там вы вышли за рамки возбуждения, начали выдавать энергию, либо в испуге в каком-то или в каком-то негативном состоянии тоже энергия уходит. Вот неспроста же все ну, все вы видели фильмы про самураев, например, или фильмы про даосских мудрецов. То есть что для самурая? Самурай выбирает из двух путей тот, кто ведет, который, ведет, который ведет к смерти. Да? Не потому, что он плохой хочет умереть, а потому, что он понимает, что это худший из результатов, поэтому, поэтому там бояться уже нечего, он знает, что в конце ждет. А если он выберет другой, непонятно что. Ну, здесь так. Вот. Дело в том, что эти люди, мудрецы, не только самураи, не только даосы и буддисты, но многие люди, которые мудрые, они, как правило, спокойны и уравновешены. Они не тратят энергию а, просто так вот, в пустоту. Они знают, что для чего, куда и как. Понимаете, да? Нормально сказать, а? Прямо почувствуйте вот это, что когда вы находитесь в состоянии равновешенности, у вас начинает в жизни меняться очень многое. Когда вы перестаете мир тешить, у вас начинает все меняться в лучшую сторону. Поэтому говорят, что деньги любят тишину. Тишину не в смысле уши воткнули, а тишину в смысле а, такой вот Медленное перемещение, не мотаться туда-сюда, а медленное такое вот такое движение, такое вот как бы перемещение. Понимаете, да? То есть движение, оно как бы такое уравновешенное и спокойное, взвешено принятое решение там и так далее. Понятно, да? С этим понятно. Вот. Это, в принципе, то, что я хотел вам сегодня рассказать. И теперь у нас еще практика, которую мы называем корона силы. Практику сделаем, которая называется корона силы. Конечно, у меня корона силы есть. Вот она. Вот. И я вас просил приготовить две монетки желтого металла. Ну, если у вас еще нет или вы не успели приготовить, то, пожалуйста, дорогие друзья, можете, пока я сейчас еще кое-что расскажу, можете взять парочку монеток и свечу белого цвета. Вот, свеча у меня тут присутствует. Вот она, она пока не горит. Вот. Хорошо. Итак, друзья, что это за практика корона силы? Это практика, которая нас защитит от деструктивных сущностей. Ну, для начала скажу, например, когда я задаю вопрос, часто я задаю вопрос такой, который говорит, ну, вопрос следующий, какой вот, как вы видите эгрегор бедности, например? И люди говорят, ну, эгрегор бедности, это что-то такое мелкое, вялое, такое растрепанное, грязное. На самом деле нет, дорогие друзья. Эгрегор бедности, это очень мощная, очень серьезная структура. Потому что бедных людей, бедности у нас везде хватает. хватает. Их гораздо больше, чем людей состоятельных. И поэтому вот эта, вот, вот эта огромная структура, как эгрегор бедности, она очень сильно притягивает разных людей, очень сильно захватывает, очень сильно связана с тем, что люди, как только начинают сомневаться, один из главных эгрегоров, связанных с деньгами, эгрегор бедности, начинает этого человека захватывать. И поэтому к ним приходят страхи, сомнения, приходят какие-то деструктивные мысли, негатив, что все очень плохо. И вот эти люди, если видите негативщика, то точно знаете, что этот негативщик попался в струну эгрегора бедности. Потому что состоятельные люди, как правило, они не говорят негатив. Они не говорят все плохо, там, э, правительство плохое, там денег нет, жена ушла, ребенок наркоман. Они про это не говорят. Понимаете, да? То есть вот есть некое такое вот, некое такое вот состояние что ли, когда вы можете почувствовать, как эгрегор бедности хочет вас захватить. Поэтому Скоро будет у меня открытый вебинар, вот здесь ссылочка есть, вот ссылочки есть, я и в социальных сетях, я смотрю, ссылочки есть. Угу. Можете зайти и записаться. Спасибо, спасибо, за сердечки, очень приятно получать сердечки. Понятно, да? Вот, а что это за корона силы? Корона силы – это гипнотрансовая практика, которая поможет защититься от деструктивных, Сущности. Вот. Каким образом мы с вами, так как мы живем с вами в материальном мире, и товарищи, деньги никто не отменял, частную собственность никто не отменял. Видите, как говорил в фильме Один известный персонаж. Вот. Понятно. Да? Вот, монетки нам понадобятся. Две монетки желтого цвета. Ну, если у вас желтого нет, возьмите любые две монетки, которые вам доступны. Но лучше желтого, желтого металла. не цвет металла. Понятно, да? И для того, чтобы нам начать, для того, чтобы нам начать, нам необходимо будет зажечь свечу. Мы с вами зажжем свечу. Зажжем свечу. Итак, чтобы нам зажечь свечу, нам что надо сделать? Нам надо взять спички. спички. И мы берем с вами две спички в левую руку. Две спички в левую руку. Две спички в левую руку. И зажигаем свечу. Итак, внимание. Так, внимание. Начали. Зажигаем свечу как только свеча загорелась. Мы сразу представляем, что в пламени, этих, в пламени этих горячих спичек сгорает все, что мешает нам быть счастливыми, богатыми, здоровыми, умными, мудрыми, любимыми, любящими, спокойными, уравновешенными, последовательными. Да. Ну, это такое, знаете, как такая маленькая практика. Я всегда это говорю, что в этом пламени сгорает все, что мешает мне быть. Таким-то, таким-то, таким-то. Полезная привычка. Вот. Хорошо. Так вот, друзья. Вот. Значит, а что дальше с этой практикой? А дальше следующее. А дальше следующее. Значит, мы свечу зажгли. И теперь э, нам нужно взять две монетки, которые мы приготовили. Берем две монетки. Берем две монетки. Еще. Берем две монетки. И берем одну монетку в правую руку, а другую монетку в левую руку. И просто их берем вот так, чтобы они у нас были внутри кулачки. И вот эти кулачки мы кладем ладонями вверх себе на колени. Ну, как бы вот открытой части. Вот так взяли, и кладем себе на колени, там где мы сидим. Сидеть можно как вам угодно. Вот. Я надену специальную корону. Специальную корону. Она из бирюзы, из красного дерева плюс серебро. То есть настоящий король. Вот. И теперь, дорогие друзья, вам необходимо закрыть глаза. Пожалуйста, закройте глаза. Закройте глаза. И мы делаем спокойный вдох и спокойный выдох. Делаем спокойный вдох и спокойный выдох. Еще. Делаем спокойный вдох и спокойный Теперь я беру в руки шаманский губен. И вы прямо сейчас представляете себе, что у вас на голове энергетическая арома. Такая вся из себя красивая. Можно можете представить ее светящуюся. Вы можете представить себе, что она такая вот вся. Яркое, красочное. Представили? Как будто она светится. Не просто как минимум, а светится прям так хорошо. хорошо. Итак, делаем спокойный вдох и спокойный выдох. Спокойный вдох и спокойный выдох. И теперь при каждом ударе шаманского ума почувствуйте, что у вас монетки, которые лежат в руке, начинают как бы жить своей жизнью, как будто они чудные. Некоторые почувствуют, что они шевелятся. Итак, начали. Правую левую, правую левую, так, не сильно, чуть-чуть поджимаю. И прямо сейчас представьте себе, что каждая из монет из монеток соединяется по вашим энергетическим каналам, тела соединяется с короной, защитной короной, которая у вас на голове. Получается две таких светящихся, светящихся линии, светящихся кубочки, светящих, светящихся канала. И свечение глаз над головой усиливается. И это свечение, оно откругивает деструктивные сущности. И вот сейчас. Так периодически сжимаем монетку одну-другую, прям почувствуйте, что происходит в вашем теле, почувствуйте, что происходит внутри грудной клетки, как она нагревается, и в вашей грудной клетке появляется тоже яркий, чистый огонь, как будто солнце внутри вас пробуждается и так прям, почувствуете этот процесс того, чтобы усилить нашу защитную корону, необходимо будет сделать три глубоких вдоха и сделать три глубоких видах. И при каждом вдохе вы представляете, что из Вселенной вдыхаете силу. Вдыхайте защиту, спокойствие, уверенность, уравновешенность, мудрость, любовь, ум, просветление, все качества, все лучшие качества, которые бы вы бы хотели в свою жизнь получить или хотели бы их. Прокачать при вдохе. И при вдохе представляем себе голубое пламя, которое вы вдыхаете извне, вместе с тем, что прокачиваете те качества, о которых я вам говорил, и которые вы хотели бы получить в своей жизни. Вы Хорошо. Хорошо. Это будет три вдоха, три выдоха. Про вдох про Теперь про выдох. Когда вы выдыхаете, вы представляете себе, что вы выдыхаете розовое пламя. И в нем сгорает все, что мешает вам прокачать качества, которыми вы, вы хотели обладать, мешает вам быть богатыми, счастливыми, здоровыми, мудрыми, любимыми, будущими, любящими. Все, что мешает, оно сгорает при выдохе. При вдохе вы получаете, при выдохе все сгорает. Можно перестать сжимать монетки, просто держите их в руках. И прямо сейчас мы будем делать со мной вместе вдохи и выдохи. Итак, делаем мелкие, глубокие... Задержали дыхание буквально на пару секунд Делаем глубокие глубокие выдох. Сделали, отдышались немножко. И опять представим, что вы вдыхаете все самое лучшее, все лучшее качество а выдыхаете то, что помешает. И второй раз второй. делаем мы что при вдохе вы вдыхаете все самое лучшее, что приходит от вселенной, чтобы вы хотели получить какими бы качествами вы хотели обладать, а при выдохе вы все это сбрасываете в пламени розовый, это все сгорает, а вдыхаете вы вдыхаете и третий раз делаем глубокий И глубокий, глубокий и глаза закрыты. представляете, что ваша корона защитная. Она, корона силы, защищает вас от всего деструктивного, что происходит в вашей жизни. Делаем Глубокий вдох, еще самостоятельно, и глубокий выдох. Хорошо. Угу. Итак, сделали, да? Теперь, дорогие друзья монетки которые у вас в каждой руке соедините их и положите их в левую руку чтобы они находились в левой руке и сейчас эти монетки получили заряд защиты от различных деструктивных сущностей, которые в вашей жизни присутствуют. После того, как мы закончим, эти монетки нужно будет положить в кошелек и хотя бы сутки, чтобы они побыли в вашем кошельке, нужно их носить с собой. Можно эту практику повторять периодически раз в одну-две недели защитного И вы почувствуете, как ваши финансы будут освобождаться от различных блоков, сомнений, страхов. И сейчас я скажу несколько слов. Я буду говорить на «ты», в твоей жизни происходят разные события. Ты не можешь знать, что такое добро и что такое зло, но ты можешь почувствовать прямо сейчас свою силу, защищенность, уверенность. Прямо сейчас. Я говорю тебе, ты единственный и неповторимый человек во всей Вселенной, других таких, как ты, нет. Твоя жизнь особенная, она единственная и неповторимая. И ты... Заслуживаешь жить, испытывать радость, счастье. Ты заслуживаешь гораздо большего, чем у тебя есть на данный момент. И прямо сейчас почувствуй поддержку почувствует силу, уверенность. И если тебе редко кто-то говорил, то сейчас я тебе скажу. У тебя все получится. Я поддерживаю тебя. И найдется во Вселенной много таких, как мы с тобой, и они тебя тоже поддерживают, хотя ты их не знаешь, не видишь, не можешь знать, не можешь видеть, не можешь их чувствовать, не можешь вообще представить, что есть такие люди, но они есть. И я представляю сейчас всех тех людей, которые тебя поддерживают которые тебе помогают, которые помогают тебе стать уверенным человеком, которые помогают тебе достигать твоих целей, которые помогают тебе стать улучшенной версией самого себя. Хорошо, прям почувствует энергию. У тебя все получится. Ты человек, который рожден для счастья и радости. Почувствуй это. Ты человек, который рожден для того, чтобы любить и быть любимым. Почувствуй это. Ты человек, который рожден для того, чтобы приносить счастье другим людям. Почувствуй это. Дорогие друзья, на этом практика заканчивается. Теперь можно открыть глаза. Откройте глаза, дорогие друзья, улыбнитесь, улыбнитесь изображению, которое вы видите, улыбнитесь сами себе, улыбнитесь этому миру, улыбнитесь тому, что все на самом деле не так уж и плохо, на самом деле все хорошо. Хорошо. Стоит лишь только подумать, что все хорошо, и оно начинает становиться таковым, потому что все зарождается не где-то. И деньги, и счастье, все рождается в головах, они а рождаются где-то там на стороне. И поэтому вы те люди, которые достойны счастья. Нормально? Вот, дорогие друзья, хорошая такая практика. Вот. Можно потерять ладошки, чтобы немножко отойти. Да, монетки можно положить на стол. Потом я уже говорил, их можно в кошелек положить. Можно как-то повращать ладошки, проделать какие-то движения, чтобы. Угу. Кулачки повращать в одну сторону, в другую сторону. Сделать движение плечами вперед, назад, повращать головой. О, Ой, хорошо. И в другую сторону а... О, стряхнуть с рук, как будто мы стряхиваем воду, весь, весь негатив, всю энергию, которая нам мешает быть богатыми, счастливыми, здоровыми, все стряхнем. Вот, дорогие друзья, вот, собственно, собственно, все на сегодня. Еще пару слов, дорогие друзья, еще раз напомню, что. У нас будет марафон «Три ступени к деньгам», ссылочка тут есть, в чате я видел уже. Спасибо, круто, хотелось улететь. Спасибо, друзья, вижу. Круто, спасибо, дорогие друзья, я очень рад. Если вы что-то хотите у меня спросить, например, вы вот здесь выкладывали ссылочку в чат, в чат моего открытого вебинара, который скоро будет. Пожалуйста, заходите, спрашивайте. Я обязательно вам отвечу. Мы там ведем диалог. Вот Спасибо. Спасибо, друзья. Так. Ага. Тут много. Да, я вот сейчас YouTube открыл. Благодарю. Это супер, Елена пишет. Да, Светлана, Маргарита, Елена, Ирина. Спасибо, друзья. Я в YouTube только вот э, недавно клацнул. Потому что у меня много камер. Хорошо, друзья. И также подписывайтесь на социальные сети. Ссылочка есть в профиле. И есть ссылочка, если вы смотрите на YouTube или будете в YouTube смотреть записи, пожалуйста. Пожалуйста, переходите. Спасибо. Да, благодарю, благодарю. Спасибо. Вот ручкой машу. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, у нас еще много прямых эфиров. Расписание прямых эфиров есть. Расписание прямых эфиров есть, оно есть и в чате. Есть и, ну, везде я выкладываю. Вот, в общем-то, в НСА-академии вы везде можете найти расписание моих прямых эфиров. Они есть. Лучше всего вот подключайтесь к чату моего открытого вебинара, который будет скоро. И мы там с вами проделаем много интересных вещей. И полезных. Ну, на этом все. Так, не хочется с вами прощаться, друзья. Спасибо за сердечки. Спасибо. Ага. А, спасибо, Анна, Ольга, Светлана, я вижу вот, в Инстаграме много и на Ютубе, Ирина, спасибо. Ну, жалко, что комменты на Ютубе сотрутся, когда я закрою трансляцию. Вот, тогда все, дорогие друзья, вот, увидимся совсем скоро, да, давайте, что ли, анонс скажу, раз уж, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Так, где у нас... У нас с вами, у вас с нами, где же у нас, сейчас я найду, у меня все окна закрыты. Итак, друзья, ближайший у нас будет в пятницу 22 октября, ближайший прямой эфир мой, и мы разберем тему, что нужно знать про маятники судьбы. Я вам расскажу маятники, которые нас окружают, что такое судьба, что такое карма. Как меняют судьбу деструктивные маятники. И сделаем практику специальную маятник судьбы. Гипнотрансовую практику прояснения судьбы через развитие ясновидения. Это одна из форм практик третьего глаза. Вот, так что следите за нашими объявлениями, заходите в чат. Вот, и будет нам всем счастье. Ну, на этом все. Не могу задерживать, потому что там следующий выступающий у нас есть. Всем пока, дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин, до новых встреч.